Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Сегодня у меня для Вас уникальное предложение. Я открываю запись на марафон по вязанию стильного свитера паутинки «Уютное облако». И чтобы у Вас не было сомнений, что Вы сможете связать такой свитер, я проделала огромное количество работы. Связан не один свитер, записано 13 видеоуроков. Подготовлен файл с расчетами для любого размера и для любой пряжи. Вы получаете доступ к закрытому чату и ко всем материалам курса. Гарантирую, такой свитер легко сможет связать каждый участник, ведь на марафоне Вы получите не только обратную связь от меня, но и проверку всех заданий. Хотите стать участником марафона по цене всего лишь чашечки кофе, только сегодня и завтра вы сможете это сделать по специальной цене. Акция действует только два дня. Уже со среды, с 15 июля цена каждый день будет повышаться. Стартуем уже в следующий понедельник, 20 июля. Переходите по ссылке под видео, я Вас жду.